запись, да, включаю запись. для начала э, демонстрации экрана э, расскажу. Э, ну вот я скидывал слайд там в, в рабочем чате. Кого-то нет в рабочем чате. Э, техника Smart используется. Я тоже на себе ее испытывал. Технику Smart. Э, это такая штука. Э, ну вот тут можете прочитать. Если идти не знаю куда, то точно не придешь ни туда. То есть, должен конкретный путеводитель быть. Это я не буду читать, можете сами почитать. Дальше идем. <с panels> вот. Вот. Ну, тут вот фиксация определения конечного результата, на который направлен усилие для его достижения. Тайм-менеджмент нам нужно владеть им прям вообще... Если ты какие-то цели ставишь, ты должен э, время свое расписывать. Э, то есть это тоже немаловажный фактор. По поводу. Вот техника SMART. Э, она состоит из пяти э, букв. Это вот тут написано конкретное. Вот вы, у вас, допустим, есть цель, да? Есть цель э, конкретная. Ну и просто записали заработать денег. Но вы не записали, как это сделать. Вы просто сумму обозначили, и все. У вас перелетает пере вот сюда, в измеримое только количество. А первое вы пропустили. Подробности, детали, как я это сделал. То есть это тоже важный аспект. Я раньше этого тоже не понимал, но я очень много литературы перечитал по поводу этого. Вот. И понял, как это двигается это тоже я использовал у меня я потом расскажу что у меня действует реальность достижимая это реальная цель допустим вы поставили грубо говоря миллион заработать за неделю это нереальная цель это просто нереальная цель. или там даже не миллион там купить там машину за неделю ну не знаю там нужно это постараться это сделать нужно цель такую ставить которая достижима то есть, чтобы она приблизила вас к этому моменту вот когда вы там машину купите там еще что-то то заработайте определенную сумму денег начиная даже с одного рубля то есть это тоже можно использовать вот. амбициозное амбициозное это вы на что вы способны это вы сами себя как говорится ну что, вот тут вот, прям вот, знаете, там, просыпаешься, я сейчас сделаю вот, э, кулаком по столу и все, амбиции поперны. Без разницы, кто что говорит, вы просто дела Ну и вот тут, подкрепленная ресурсами, это благодаря чему ты этого достигнешь, это может быть э, какие-то звонки, там, встречи, там еще что-то, деньги какие-то ты вкладываешь. Благодаря этим деньгам ты приближаешься к этой цели. То есть это тоже нужно понимать. Вот. И самое главное ⁇ это время, когда она будет достигнута. Это самое важное. Не определите время, она у вас будет плавающая. Допустим, есть цель там на год. Я сейчас это все тоже расскажу. Я буду плавно к этому, ко всему переходить. Вот эта техника Smart. Вот пример. Это не пример, это вот... Формулировка цели ⁇ это пять вот этих вопросов. Что конкретно хотите? Как я узнаю, чего достиг? Потому что если ты расписал это все по пунктам, ты будешь знать, что ты делаешь. То есть ты не запутаешься. Это очень серьезный инструмент. Потому что мозг обмануть очень легко. Можно ли вообще достичь этой цели? Это я о чем говорил сейчас. Если вы нереальную цель ставите... У вас сомнения появятся тогда, когда вы не приблизитесь к ним. Вот. Что надо, чтобы достичь этой цели, это я говорил об этом тоже. И когда хочу достичь. Вот, собственно, вот эти моменты. Это техника СМАРТ. Но она работает в связке с другими техниками. Я сейчас тоже это все расскажу и покажу. Так, а если интересно, там скажите, да, что-то интересно, там понятно, что-то что-то записывать, э, чтобы я сам с собой, как говорится, не говорил. Это понятно, да, было? Да, понятно. Ну, все, скорее всего, многие знакомы с этим, э, с этими моментами, э, но, как правило не использовать. Вот пример постановки цели. Вы устанавливаете, вот как Сергей вчера говорил, да, есть от, а есть к, а есть до. Он вот это упустил, мы вчера с ним уже общались, поводу. Да. и вот тут до, вы себе вызов ставите, до, до такого-то числа, я тогда-то, тогда-то, это в настоящем времени уже будет действовать. И вот тут все расписано. Кому слайды нужны, кто в рабочем чате нету, я скину эти слайды, сами там потом посмотрите. Вот. И вот тут реально вот ваше. То есть вы можете вот таким этим посыл себе ну, вообще мозг не обмануть. Тут все это существует, все вот это есть. И... Ну, как правило, я сначала это делал, а потом перешел на другие техники. Я, исп, я испытатель. Я испытываю на себе, а потом даю то, что у меня работает. Вот и все. Но каждый может выбрать для себя ту технику, которая ему подходить будет. Потому что, вот я говорил, вот Нина сказал, что мечтатели, а да, разные люди бывают. Спорим. Смотрите, вот эта, вот эта цель, вот эта цель, запомните, она на 90 случаев она не происходит. Вот 90 случаев она не произойдет. Два-три дня мотивации, и все, улетучилось, это ваша цель. Но ну, не будет. Я сейчас объясню, почему. Должна быть схема прописанных действий обязательно. То есть это наши, наши практические действия. Это, там, может, могут звонки быть, могут встречи, могут разговоры, могут еще что-то. Могут посты какие-то выкладываться еще и так далее пошло. Вот. В принципе, понятно. Смотрите дальше. Я... На другую. Передаю. Сейчас я вам рисовать Экран видно? Да. Видно, да? Отлично. Mm -hmm. Так. Я, конечно, на это извиняюсь за свой корялый, но я буду как рисовать, как у меня тут давно записано было. Я вам просто объясню. Есть? Так. А, ну да. Нет, лучше нет. Так. Так. смотрите внизу цель есть вот, цель так, есть план на месяц, есть план на день. Вот это идеальная техника просто. Вот сто целей будете ставить вот сюда. Никогда их не добьетесь. Я вам сразу могу сказать. Многие не понимают, не могут 3-4 цели э, поставить, уже сразу 100 целей рисуют. Вот о чем я и говорил, чтобы в ловушку не попасть. А цели какие должны быть э, в плане? Вообще 3 пункта идет. 2-3. Сейчас объясню, что -то. Самое первое — это главное. Главное. Это задачи на день. Задачи на день. Что сюда могут входить? Задачи на день. Это звонки, встречи вот в нашем случае, разговоры с людьми там, и так далее, и так далее. То есть это главная задача. Есть второстепенные задачи. Второстепенные задачи. Я на себе проверил, когда я начал читать утром, утром читал книги, я главную задачу ставил на второе место, я начал второстепенную задачу ставить на первое место. Это неправильно действие. Наша главная задача вот это вот. Но сюда можно это вписать все, книги и посты там и так далее и так далее пошло. И, конечно же, третье, это дополнительные задачи, это не относящие к вашему вообще бизнесу. И вот вышло так вот я много наблюдаю, за кем мне вот люди говорят, партнеры много говорят, у меня нет времени на это. У меня нет времени на это, у меня нет времени на это. И они думают, что вот эту задачу они быстро выполнят. Быстро. Допустим, быстро сходить в магазин, быстро приготовить еду, быстро это сделать, быстро это сделать, быстро это. И в итоге они теряют 3, 4, 5 часов. Там друг позвонил с ним, говорить начал, вообще от темы отошел, И вот от этого ты убежал. Когда ты возвращаешься сюда, у тебя ни энергии, ничего уже не остается просто ни сил, ничего. Наша главная цель — это вот, вот это, главное. Тогда ты будешь передвигаться, э, у тебя будет план на день, план на день сделан. Вот, судя вот от этого, отталкивает план на месяц. Ну и там на год я сейчас тоже это все распишу. У меня есть на месяц, на год и пять лет. Вот. Вот. Смотрите. Вообще интересно вот, вот это узнать. Кто-то знал вообще вот это? Кто-то вот это вообще знал? То, что вы вот это на первое место ставите. Быстро постоянно откладывал быстро вот у меня есть партнер она постоянно откладывала ей мешают это сделать я ей сказал научись говорить она научилась говорить мне. людям вот я говорю, вот ты сделала сказала же нет и тебе люди говорят нет ты же ничего никакого там дискомфорта не испытал нет вот и все есть, и вот вот эта техника это идеально подходит к нам Просто. Первое. Юра, можно спросить. Юра, можно спросить. Да. А вот а, главная задача, я поняла. Там вот звонки, угу. а, значит, а, посты, а затем а, вот эти Это второстепенно? Собственно... Нет, это второстепенно. А, вот а второстепенно, то это что относится? Это вот вы Втор... сейчас чем занимаетесь? Соцсети, посты, и книги и так далее, и так далее. У нас самая главная задача это вот. Но ты можешь да, главную подожди. задачу сама расписать. Подожди, соцсети, посты и книги это получается второстепенные задачи. А главная задача это звонить. Ну для, звонки. Меня, да, для меня да. Так ну, вот да. у меня звонки-то не всегда, вот я и посты делаю. И Послушай, соц... тебе за посты никто не платит деньги. Ты понимаешь, о чем речь вообще? Да, а, да, я да. смысл-то в чем вообще пытаюсь донести. Когда ты главную задачу на второстепенную ставишь, у тебя она на втором месте всегда будет. У тебя времени меньше будет на это. Ну, давай четко определимся. В главную задачу ты входят должна, только звонки. Ты должна сама определить, что для тебя главное Понятно. в твоем бизнесе. Понимаешь? Это может быть прогулка. Это может быть еще что-то. Это может быть еще что-то. Это еще, еще, еще, еще звонки, встречи с людьми, переговоры у тебя может даже в главную задачу входить чтение книг у меня нет у всех по-разному но вот дополнительные задачи вы на первое место постоянно ставите но это которая не относится к бизнесу да понятно. да я отталкиваешь на вот эту первую главную задачу вот сюда понятно ну, спасибо, энергии, ни спасибо это я может... не знала этого спасибо вот. да ну меня, когда вот я говорю это для меня тоже это было, когда я узнал об этом, я думал, блин, да это же вообще, мы все неправильно живем. Просто, мы просто все неправильно живем. Для меня это дико было, когда я узнал это. Ну вот, надеюсь, полезно было. Вы сами можете выбрать технику ту, которую вы будете работать. Вы можете на себе все испытать. У вас никто ничего не забирает. Вот. но если ты вот это не делаешь если ты 100 целей тут зарядила вот это скорее всего у тебя из этих 100 целей навряд ли что-то сбудется или мало сбудется потому что ты не умеешь вот это планировать вот это, это ну, вот как-то так сейчас так дальше идем я постараюсь быстро пробежать по, вс, по всем этим э, воскресеньям все-таки Никого не хочу задерживать, хотя бы там часик на это уделить, чтобы вы поняли и сами для себя выбрали, какая вам методика подойдет. Хорошо? Продолжаем, да? Дальше. А, вот пишет. Начат я не знаю. Да, все, все понятно, да. Одной Анне понятно. А можешь в это в личку, не в личку, не частную писать, может прямо тут в этом. Что у нас тут мало людей же? Вот. Так, смотри, смотрите, дальше идем. Следующее. Что мне понравилось э, вот из техники вообще? Есть очень много тех я... Очень. Дальше идем. Э, смотрите. Как правило, мы ставим э, цель на один месяц, на один год. Вот я на 5, на 5 лет там ставишь. Вот многие вот это делают, но не ставят на один день. Один день обязательно должно быть. Это я технику тоже подсматривал, есть книги видел. Вообще, я все техники на себе испытал. Что это вообще такое? На каждый день, каждый день у нас мы много себе задач нарезаем, как правило, очень много задач нарезаем и как правило ни одной не выполняем. Очень много задач. Наша задача хотя бы в день, чтобы я сейчас объясню, хотя, сначала в день нет, тут вообще наоборот идет у меня написано. Сначала ты исходишь из этого, вот из этого. Грубо говоря, за пять лет какого ты результата достигнешь в этом бизнесе, если мы бизнес относим, Эээ, грубо говоря, заработать там, ну, я не знаю, сколько там, ну, поставим там 1 миллион чего-нибудь. 1 миллион. Обязательно прописывайте цифры четко, чтобы было. Я, конечно, говорю, скорее... долларов, юра, да, я надеюсь, это миллион. Хоть долларов, хоть рублей ну, без разницы. Давай долларов сделаем. Смотрите, дальше идем. Исходя из этого, у нас один год. Что нам нужно сделать за один год, чтобы приблизиться вот к этому? Ну, грубо говоря, там, вот у нас в нашем случае это магазины, да, это партнеры, это магазины и так далее. Ты можешь цифру обозначить, рассчитать, сколько тебе нужно партнеров, сколько тебе этого, чтобы там достичь вот этого миллиона. Это может быть 10 партнеров, это может быть 20, это может быть 30, может быть 100, это может хоть сколько быть. Ты сам тут цель, ну, пишешь цифру. Ну, грубо говоря там ставим э, ну 100. 100 ну можно меньше даже вот. исходя из этого один месяц чтобы 100 получить нам чтобы 100 получить партнеров нам нужно один месяц сделать одну и ту же работу это грубо говоря там от одного партнера Один, я сейчас объясню вообще, в чем суть. это. И вот к этому прикрепляется уже потом только вот один день. Э, как оно идет? Я вам показывал обратную сторону, а она идет вот так. И самый крайний этот э, стрелка это сделать действие. Если не будешь делать действия, ни вот этого, вообще ничего нет. То есть, вот. Дальше идем. Один день, допустим. Вот вообще, кто сколько, вот скажите вообще, кто сколько действий за день делает? Хаотичных. Вот это может быть одно, это может быть 10 действий, это может быть 20 действий. Вы сами не понимаете. Я раньше тоже много-много-много работы делал, но не понимал. Но нужно четко понимать э, ключ на каждый день. Э, смотрите, грубо говоря, ставим 5. 5 поставим, можно больше делать, э, но ну, не желательно. Э, грубо говоря, у нас есть 5 задач на день. И нам нужно выявить ключ из этих первое допустим что э, нас может приблизить ну вообще вот действия там допустим ваши там посты посты там можно время свое распределить сколько вы времени тратите на это потом допустим звонки Тут звонки блин я извиняюсь что я корела я проговорю. Звонки, встречи могут быть у нас. Это на один день, я вам говорю. Встречи. Дальше идем. Грубо говоря, чтение книги. И э, еще одно там, ну вот как у нас, допустим, э, пообщаться там, э, я не знаю, ну общение было, встреч. Ну что, сами придумайте тут. Может, пополнить быть. список. А? Пополнить список или там добавить друзья. Да, да, да, вот список, список. И смотрите, каждый день, возможно, вы не сможете выполнять вот эти все задачи. Их может быть 5, 10, 20. Но нам нужно выявить ключевую задачу, которую вы каждый день будете выполнять. Каждый день. Это могут быть звонки вы сами, чтобы вас приблизило вот сюда. Понимаете, в чем суть? Вы, допустим, один день сделали 5 задач, а на второй день вы не сделали. Но вы от главной... Вот у нас, допустим, самое главное — это, допустим, звонки, переговоры да, с людьми. Но если вы занимаетесь вот этим, если вы занимаетесь вот этим и не делаете вот этого, вы никогда не приблизитесь вот туда. Может, и нужно ключевую задачу решать всегда. Это, во-первых, и дисциплина развивается, и вообще. Так, дальше идем. Я тут накалякал, конечно. Ладно, тут сейчас нарисую. Также вы можете на год, на месяц расписать, на год и на 5 лет. Понятно, да? Ну, я, допустим, вам написал, распишу, допустим, на, год, на один год. Мне нравился вот пример. Я смотрел чувак рассказывал мне, да. тоже пять задач ставили, пять задач. У него цель была купить э, дом, купить дом, ну, или там в ипотеку взять, без разницы. Вторая цель э, – заработать денег и конкретную сумму прописывали заработать денег сумму там Я просто... и третье допустим какая-то такая цель там допустим съездить путешествие в какое-то посетить там семь стран ну и эти тут второстепенные задачи которые там, ну они, когда ты э, выявляешь э, конкретную задачу, то есть вот, допустим вот в этом случае вот эта задача. Почему? Когда ты зарабатываешь деньги, у тебя есть реальность купить дом. Когда ты зарабатываешь деньги, у тебя реальность посетить семь стран. Понимаете, да? Это не чтение книги, это не, не, не какие-то там эти, это на год. И что происходит? Самое-то интересное. Самое интересное, когда у человека меняется мышление, как у меня поменялось. Когда ты за год, одно и то же действие делаешь. За год, у тебя в год 365 действий происходит. Знаете? То есть, если ты каждый день делаешь одно, у тебя 365 действий. Вот и считай. Понятно это было вообще, что я тут накалякал, нарисовал? Да, понятно. Понятно. Все понятно и круто, и вообще действительно мозг разворачивается в другую сторону. Слышали, слышали вообще вот такой техник? Сейчас еще покажу. Тех... Нет, я не слышала, я не слышу. Сейчас еще, еще одну технику покажу. Вот я вот эту технику использую, сразу говорю, она более-менее работает. И вот сейчас последнюю технику, которую я испытывал. вы, наверное, видели в видео, я цена слова давал. Видео записывал, и так далее, и так далее. Это тоже техника пост... Пост... Пост... постановки цели. Я сейчас объясню, как это работает. Надеюсь, полезно это все. Не просто. Mm -hmm. Главное понять ключевое, ключевое действие. Что у вас приблизительно. Ну, тут ты гадалки не ходи. Понятно, что если не будешь. Говорить с людьми, не будешь общаться, у тебя чтение книг, у тебя это это все второстепенно. А, а у нас мозг ставит э, задачи, которые полегче, а потом сложные только выполнять. А нужно наоборот делать. Нужно сначала сложные выполнять, чтобы энергии хватило, а потом на легкие переходить. Понимаете? Вот. Ну, как я и сказал, доска визуализации, какие-то аффирмации, еще что-то, то есть кто знает, что это такое, это все энергия дополнительная дается. Даже писать эти аффирмации, там, краткосрочные цели, там, и так далее, это дает энергетику дополнительный ток. И все. Она вам не покажет путь. А вот это путь. Я говорю о практике, я не как бы не этот. вот И дальше сейчас, ладно, нет. не буду останавливаться. Да. Смотрите, дальше идем. Вот эта техника, она идеально подходит вообще ко всем. Если ты пришел, конечно, сюда делать Uh, так, uh, секрет uh, прописанных действий uh, называется техника боль uh, больше боль через удовольствие. Смотрите, есть М малое сто процентов. Я сейчас объясню, что сто процентов М большое. Но это не. Все. Uh, объяснен м малое м малая допустим что это такое это допустим ваша сумма цена слова грубо говоря заработать в день там две рублей И большие суммы не было сто две либо пример в школе оценка. Ты идешь и сейчас еще три пример. И сто процентов это тут стоит у нас двадцать тысяч Можно больше? Стоить. Я прям не нарисованы. Вот смотрите. Чтобы 2000 рублей заработать, да, вы знаете конкретные действия. Если вы уже их зарабатываете, вы знаете, как их вынуть. Не ставьте большую цель, пока вы не, вот это не достигнете. Никогда. Но просто, когда ты понимаешь, когда ты маленькую выполняешь, ты просто понимаешь, как до Дай этого дойти. Вот и все. У нас а, желаемый результат этого. Желаемый желаемый результат. Вот это, вот это. Это каждый день одни и те же действия. Чтобы вот это получить. Вы знаете, как это делать? Ну, каждый день одни и те же действия. Ставить одну задачу и выполнять. Тогда вы будете от сумму зарабатывать. Вот. Ну и дальше что же сделать вот, чтобы вот эту сумму заработать вот это вот эта штука вот эта вот эта техника это для тех кто себя не жалеет вообще то есть там